Сердца. На продажу? Не хотите купить сердце? Есть довольно много красавцев на любой вкус. Сэр, не хотите ли вы купить сердце? А вы, случайно, не чините разбитые сердца? Сожалею, но нет, сэр, я только продаю их. Ясно. А, но если вы пойдете вниз по дороге, то найдете кузнеца сердец. Кузнец, сердец. Спасибо, маленькая леди. Не за что, сэр. Эм, извините. Хм? О, клиент. Добро пожаловать! Чем могу быть полезен? Та девочка сказала, что вы сердца. Да, так и есть. Я кузнец сердец. Приятно познакомиться. Мне тоже. Что у вас за проблема? Ну ого! Ничего себе повреждения! Значит, не получится. Я такого не говорил. Просто нужно больше времени. Это может стать проблемой. Планируете жениться, что ли? Вообще-то, да. О, поздравляю. Чем ближе свадьба, тем больше я понимаю, что это сердце не способно полюбить. Да, это может стать серьезной проблемой. Ну, я могу предложить вам оставить его пока у меня. Я ничего не обещаю, но я постараюсь сделать все, что возможно. Спасибо. Позаботьтесь о нем хорошенько, пожалуйста. Конечно. Не знаю когда смогу закончить так что заходите когда вам будет угодно хорошо не хотите купить сердце а? Привет! Простите, что потревожил вас. Хм? А, это вы! Я принес торт. Вкусно? Рад, что вам понравилось. Еще ни один клиент не покупал мне торт. Это и меньшее, что я могу сделать, для того, кто чинит мое сердце. Кстати, об этом что-то не так? Некоторые важные части, ответственные за любовь, отсутствуют. Ясно. Значит, я никогда не смогу полюбить свою невесту? Она заслуживает лучшего. Я починю его для вас. Кое-что я все еще могу сделать. Спасибо вам. Не за что. Я рад помочь доброму человеку, как вы. Я приду завтра. Значит, до завтра. Хватит ли этого? сделали это. Конечно. Разве я не сказал, что почини его? Изумительно. Я чувствую, как мое сердце переполнено любовью. Правда? Отлично. Да. Уверен, моя невеста будет рада. Уверен. Будет. Надеюсь, вы придете на нашу свадьбу. Да, конечно. частички своего сердца всем. Кто бы говорил, ты продаешь сердца, а у самой сердца нет. Как же так получилось? Потому что ни одно из них мне не подходит. как тогда может то, что осталось от этого сердца, подойдет тебе? Ты отдашь мне свое сердце? Да, если оно подойдет тебе. Спасибо, кузнец! Как ты себя сегодня чувствуешь? Доктор! Сегодня у тебя важный день. Тебе повезло, мы нашли донора для твоего сердца как раз вовремя. Да, кузнец очень добрый. Да. Люди не помнят его, даже те, кому он помог. Но, Но я всегда, всегда буду помнить Помните его. его. Спасибо за просмотр. Роли озвучивали. Юки И Алиса. При поддержке команды по озвучке Манги без названия. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ваше мнение очень важно. Оно помогает развитию канала. И помните, на видео ушло 167 чашек чая. Всем удачи и до новых встреч!